Друзья, у меня для вас очень приятные новости. Если вам надоело, как и мне, это обновление iOS, которое постоянно висит в настройках уведомления, то есть отличный способ, как это сделать, чтобы убрать его и навсегда избавить свое внимание от этого уведомления. Добро пожаловать на канал AppleExpert. С вами Владимир. Друзья, а на самом деле ситуация проста. Если вы не нуждаетесь в обновлении, если ваш телефон, iPhone или iPad работает стабильно и вы не желаете обновляться, в принципе советую всем это делать, потому что с каждым обновлением теряется автономность и производительность устройства. По производительности это незаметно на более новых устройствах, но на более старых моделях это ощутимо заметно. Поэтому давайте же приступим к тому, как сделать так, чтобы избавиться от этого уведомления? Итак, друзья, нам понадобится наша программка 3Tools. Мое устройство уже подключено. Возможно, придется мне его разблокировать, чтобы подтвердить подключение. Пока его нет, ждем подключения устройства. И после этого мы приступим к тому, чтобы отключить наше устройство от обновлений навсегда. Даже если вы будете использовать его на зарядке, на Wi-Fi и так далее. Переходим в раздел «Инструменты», выбираем «Не обновлять iOS», «Активировать», вот наше устройство. После этого займет некоторое время, и вы уже не будете получать уведомления и ваше устройство уже не будет обновляться. Все просто. Вот и все, друзья. Ничего сложного нет. Вам нужно всего лишь программное обеспечение, которое пойдет на Windows и на macOS. 3U Tools. Скачали в стройках инструментов. в Инструменты. И там просто переходите «Не обновлять пункт». И подключаете, естественно, ваше устройство. Делаете в один клик. Проходит буквально до минуты. Вы можете справиться с этим. Просто по щелчку пальца уберете это обновление. И не будете больше страдать от этого то что она постоянно вылетает просто настройки устройства установлены так что когда ты подключаешь свои устройства даже если ты перешел в настройки основные э, обновления и даже если ты автоматически убрал загружать и обновлять свое устройство, все равно при 100 процентах когда телефон на зарядке, он подключен к сети Wi-Fi или же по сотовым данным, и он проверит автоматически эти обновления. В настройках, к сожалению, это полностью не убрать. Такова суть, в принципе, компании Apple. Поэтому решение есть. Все ссылки будут в закрепленном комментарии. Ну и в описании видео для вас тоже будет немножко полезного. Не забывайте также, что есть спонсорство на канале. Каждый из этих подпунктов уровней есть свое преимущество. Если вам интересно, подпишитесь, мне будет очень приятно. Дальше больше, скоро увидимся.